хей hey, всем привет, дорогие друзья, вы на канале Йо Боги, и мы с вами, как всегда, ваш Сантьяго и сегодня я продолжаю прохождение игры под названием Resident Evil Village. Если ты приготовил для себя пару вкусных плюх и заварил для себя чашечку крепкого чая, тогда мы начинаем. Итак, на прошлом моменте мы остановились вот в этом знаменательном моменте. На прошлом моменте остановились в знаменательном моменте. Вот мы должны вставлять последнюю колбу, последнюю колбу розы. Вот, мы соединили все части, четыре части розы, собрали их в алтаре. Чаша гиганта. У нас появился арт, артефакт чаша гиганта. Загораются свечи. Ну, я так понял, найдите Гайзенберга. Ну, я так понял, что нас игра ведет в новую локацию, правильно? Да или нет? Да или нет? Вот сюда, Место ритуала. Каменный помост. Хорошо, каменный помост, так каменный помост. Мы тогда поднимаемся туда, наверх. А, уже какие-то необычные звуки, которые нас тревожат. Тревожат нашего персонажа, и это нас никак не колошит. А, здесь куда-то можно сходить, но мы туда не пойдем, потому что алтарь, он здесь, мы там уже были. На алтарь мы сейчас поставим. Здесь как раз таки 4 каких-то божества, да. А, чаша гиганта. Чаша гиганта устанавливаем. И Ее цепляют коги. И что, мать ваша? У нас появляется мост. Новая причина а, для прохождения игры. Пройдем мы ее вперед. Я надеюсь. А, так это же это получается мост к полигону а, Хайзенберга, да? Вообще, Гайзенберг, получается, временной меры. Что за временные получено достижение Временной меры. Какие меры? Вре... Какие... Какого времени? Что? Ну вот, меня отправило прямо обратно куда-то. В подвал какой-то, из которого мне снова придется выбраться. И не знаю, когда это произойдет. Однако. Опа! Один, один патрон больше, один патрон меньше На один патрон больше, на один меньше Никакой разницы в этом не вижу Все равно исход будет один Мы всех победим а, Долго спускаемся, кстати А, слышишь, тут, ну, как бы шляпа Тут закрылось все над нами М -м -м, Вижу проход С ребенком все будет хорошо Будь А, нет, нас спустили к Хайзенбергу. А? Давай уже, двигайся Давай же, хорошо, я сохраняюсь тогда, я сохранюсь вот здесь, а, на всякий случай, потому что мне кажется, что вполне а, есть вероятность того, что мне, как бы, а, кокнут, кокнут, и придется заново вставлять а, а. чашу гиганта и все вот это вот. Подожди, а здесь? А что здесь? Я, подожди, может быть, я могу On пройти? Конечно Ay трапе. же, нет. Харе лохоть я хочу поговорить с тобой о розе и мирате. Да входи же. Не бойся. Это не ловушка. Да, что да. Вот Обычно всегда, когда так говорят, это же, ну, получается, всегда все, все искренне честны. В таких играх все искренне и честны. Я захожу. Так, смотрим. Это какой-то гараж? Получается, да? Получается, что какой-то гараж. Здесь закрыта дверь. А, здесь есть порог. На удивление, хоть что-то мне дали Хоть что-то перепало Опять-таки, опять в подвал спускаемся В подвал опять спускаемся Смотрим, изучаем Понимаю, что здесь ничего нам не светит. Здесь снова проход, снова дверь Это что? Реагент Мы словили реагент Для создания всякого дерьма Карта я карта, я карта, я карта. Изучить. Твою мать. Мия. Правда, глаза коль. Так и знал. Ты хочешь убить меня, как и всех. А потом пойти спасать Розу, да? Я верну свою дочь. Да нет. Ты... ты крепко ошибся. Сука, загребай. Прости, что спалил. <свят> понял, я понял, ты, ты... я тебя помню. Слушай, Итан, ты часть игры. Да о чем ты говоришь? Может, хватит игр? Ну, косяк сказал! <свят> Мисс гигантская сука. Стремная куколка и водяной дебил. И Это тест. Достоин ли ты занять место в семейке Миран? Вообще не хочу быть в семье Мира. Как будто я хочу, но так вышло. Я следующий, да? То есть я мертв, а ты на коне! А хер вам! Да я срать хотел на твои личные проблемы! Я просто хочу спасти Розу. Я тоже. Ты хоть понимаешь, сколько силы в этом ребенке? Даже Миранда боится. Последний раз! еще урод! Кто там? Ты и я, это. Мы вместе спасем Розу. И с ней уже точно сотрем Миранду в порошок. Слышь ты, мудак, моя дочь, не оружие. <1914 Rare> ты зря. Лучше не проверять, что там внизу. А я бы рискнул. А это сильно. <slowed CNC> <calculator> это было сильно. Однако э, это было сильно, но я сейчас попробую узнать, что же здесь меня ждало. Мне опять придется потратить своим патронов, да? А, нет. Алида, что это такое? Что это, мать твою, за говно? А, мне бежать надо, получается? Так, ладно, я понял. А, ничего страшного. Сейчас найдем путь обхода. Садимся, проходим. Та шляпа за мной идет, да? Конечно, конечно, тупик. я... Не тупик, вниз. Прыгай вниз, прыгай вниз, не бойся. В игре резиденты вил. Так, быстренько, быстренько, быстренько мы спускаемся. Опа. Хорошо, что не напоролись ни на что, потому что в таких вот как бы свалках для мусора куча всяких штырей, которые торчат. и Что это за тварь? И тебя банят ну как бы сейчас мы и выясним что это за тварь куча обломков порог а можно зайти ага, спасибо так вижу здесь а, сломанную лестницу но я по могу по ней забраться так интересно что меня ждет здесь а, здесь куча обломков здесь куча а, зомби да А что это такое? Что это за шляпа? У них такие интересные. Ох, ох, ох патроны для дробовика. <coughs> патроны для дробовика очень нужны. Их у меня мало. Фугасные патроны. А там, куда меня вела вот эта вот херня? Нет, подожди, я спущусь вниз, потому что наверняка там было что-то важное. Вот эти желтые э -э указатели, что я могу там спуститься где-то. <свес> Хорошо. <свес> Хорошо. <свес> Здесь. Что? Это вот только ради вот этого вот обломочка. <свес> да нахер оно мне надо. Я из-за своей тупости. О, о машине какие-то... какие, мы какие еще детали нашли, получается. Вверх, забираемся снова вверх. Про... О, заползаем. Заползаем, здорово. Как здорово жить, Саня. Как здорово жить, Саня. Здорово, здорово, здорово. Угу, ну, я понял. Ясно. Все ясно, я пошел. От... Открываем решетку, забираемся в вентиляцию и идем. На исследование... Посмотрим. Ну, паутина, куча паутины. Хочу финальную битву с Хайзенбергом. А придется сражаться с Меридианом или как с Мериндой? Меринда. Меринду. Я бы хотел сражаться с Мериндой. Сейчас бы попить, кста. Не помню вкус. Не помню, нравится она мне или нет. Ебанутое место. Жесткое, согласись. Под подняться наверх. А зачем? Выберитесь с фабрики. Наша задача сейчас предстоит нам выброса с этой фабрики, где наверняка на пути будут э, толпы орды зомбаков. Угу. Ну вот здесь какая-то тайная комната. Здесь, я понял, медалька, которую нам предстоит найти. Однако, хрен поми, где и когда мы ее найдем. Может быть, провтыкаем, как это не... Аво, Аво сидит, представь. Нажать. Нажать для чего? Если только посмотреть, витрина вон там. И я посмотрю, просто есть ли у тебя что-то крутое. А... С 50 тысяч. <грушает> да, я покупаю. <грушает> Аптечка. Это что? Это пистолет или УЗИ? Приклад для чего? Модуль для пистолета значительно уменьшает отдачу. Ну, по-моему, пистолете у меня все есть. Но для ружья значительно уменьшает отдачу. А... Для ружья. Для снайперской. Фак. УЗИ. За 180 тысяч я могу приобрести барабан. Модуль для особого револьвера, которого у меня патроны нет. У меня нет патронов на этот револьвер. Так, сначала я покупаю... Yes. Yes. Еще? Так, потом покупал патронов, и они у меня... И они у него, точнее, закончились. Купить товар. Продан полностью. Вот уж не знаю, приобрести ли мне УЗИ. Автоматическое ружье как бы выглядит прикольно. Хватает Ладно, ли пока... вашему оружию мощности? Теперь я могу О. устанавливать улучшенные модификации. Как? Вот, наконец. Все, пистолет прокачиваю. Сейчас я вот это все прикачаю, ничего не буду покупать. Просто прокачаю то, что у меня уже есть. Mm -hmm. Да. Что? А. А, да. все хорошо, я закончил. Да. И пистолет и это баб все отлично Лучше вложение повысить темп стрельбы Целевой, так, так, так, так, так, так Все сейчас Согласись, я... это было хорошо Мы здесь сохранимся на всякий случай угу. И нажмем на что-то Нельзя использовать сейчас Я понял, тогда Набери... наберете, пожалуйста, когда можно Использовать Блин, всего, всего ничего патронов, как бы это плохо Выбраться наверх мне нужно, здесь у меня Крутая дверь Изучить какой-то запирающий механизм Явно легко Что, ломается? О, как Ублюдок Ублюдок, мать твою, говно! Говно Патронов на них, конечно, иссекается куча 21 патрон у меня влезает в обойму. Соответственно, у меня где-то около 6 обоим. Я могу перезарядиться 6 раз. Так, изучить. Нет электричества, еще бы. Тогда мы его сейчас раздобудем. ведро прям, прям в, в инвентарь электричества раздобудем, положим и принесем сюда. Все, на этом наша задача будет выполнена. Или нет? Или все не так просто? И... Или... Почему урона-то так мало-то, а? Сломать патрон для дробовика Это хорошо Это я беру а, Еще один бокс 3000 лей Но они мне пока не нужны Я расширил свой О Инвентарь расширил Это самое главное и важное, что мне нужно было Потому что уже почти все не влезало почти Все почти не вмещалось Заперто с другой стороны же не беда, мы сейчас изучим, что у нас здесь. Изучить. О -о -о. наш пиговал, ты Хайзенберг, да, получается, это все он наделал. Изучить. Ключи, только ключи, у меня больше ничего. Нужен шаблон. Шаблон, мне где найти? Изучить. Не подходит. А что сюда можно? У меня такого, у меня ничего такого нет, да? Что подошло бы? Карта сокровищ Ладно, понял Пойдем, значит, наверх Будем добывать то, что нам понадобится Смотри, всех бандитов нашел Это эти гоблины, короче Из вас, на колес Которые, типа, где моя прелесть Перезаряжаюсь отлично 1200 полей какой-то череп изучить отмычка да наконец-то хотя бы что-то у меня оказалось под рукой в этот момент когда нужно желтый кварц не знаю зачем оно мне опять-таки желтый кварц урок понадобится знаю для чего а вот желтый кварц извините нет электричества надо вообще запитать в общем весь этот комплекс ну, там кто-то сидит, я подготовлюсь, я сейчас пос... присяду поудобнее. Потому что, ну, это сразу видно, что сейчас будет, ну, что-то, ну, что-то жесткое. Пожалуйста, не говорите мне, что оно сейчас оживет. Так, ну, вот так тебе лучше даже, лучше, лучше, лучше, чем было. Открываем. Шаблон барельефа. Отлично. О, я понял, все, я. Давай. Как же меня задолпало все это говно? Где, где, где, где? Все, минус патроны. Кристальное сердце. Так, патроны. Срочно нужно сделать патроны фугасная, аптечку сделаю, фугасную сделаю, и больше пока ни на что не хватает. Здесь же больше ничего нету, правильно понимаю? Слева-справа посмотрели, все изучили, нет, буковкой F мы не нажимаем тогда, получается. Мы можем выбраться. Там была вот эта вот на стене вот эта херня для вот этой вот херни, для шаблона. Соответственно, что мы можем его шаблон. Не подходит. Значит, это сюда вставляем блонда релефа. Easy, easy, real talk, бэч. Все, собираем на место, ставим всех предмет свои. Главное, что меня сейчас никто не напал. Главное, что меня сейчас никто не напал, повторюсь. А на остывшая уже вылезет, или что? <связь> Баррелев с лошадью. <связь> Баррелев. Ага. Все, вставили. Так, двери открываются. Осторожно. У нас тут на о, стоит А, нормас Ну, норм, нормально, кстати Изучаем, отмычкой открываем Благо, она у нас есть Сломали что-то Даже еще не знаю, что это, уже сломал, прикинь Это я мощный Изучить а здесь получается, что ключ с конем каким-то надо Или что? Ключ с отметкой, ракояткой Ничего у меня такого нету Поэтому, ну извините Сейчас будем спускаться Главное аккуратненько спускаться Параллельно буду ломать все подряд О, пистолетные патроны Так, я не знаю, правда, правильно я что-то сломал или нет. Вообще, нужно ли мне было что-то ломать? А, ну вот. Здорово. Ой, блин, да он, Кого ты? Что ты тут забыл? А его можно убить? хорош. Вот, потому что, ну, меня оскорбляет тот факт, что если бы я там шел, меня бы прибило. А вот они проходят, как бы, и им нормально. Че, умер? Кайф. Да ну, да ну. Да ты прикалываешься? Это мне как надо убить? Ты че? Не, пацаны, вы что вы? Вы думаете, вы? Я кто, по вашему? Мне это как нужно сделать? Надо сюда его, короче, звать с корешами со своими. Давайте. Сюда идем. Может быть, с этой стороны будет виднее, да? Easy. Так, подбираем реагент. А, здесь их прям. Тут 5 надо завалить Я вот даже патрон тратить не буду Пускай его вот это загандошит, верну угу. Раз Два, три, четыре, пять Все, все сломал Ну ты представь, какой бодр Бодр пес Блин, это надо... А, это так и надо было, наверное Я даже не заметил, что там что-то вращается это... Меня сейчас коленом бы пришибло этим И что я потом бы делал? Ну бич, ну лазанья Ну бич, ну и лазагна так, обломки. Так. Давай. Давай, пойдем, посмотрим, посмотрим. Не понял. <звук> Заперто с другой стороны. А, не беда. К этому я уже подвел. Так, ладно. Пол бичей, которые на меня сто процентов не нападут. О, теперь открыто, смотри-ка. Как повезло мне, а? ножом сломаю. А чем? Понял. Инфу закрепил. Резервный генератор. Патрон для тровояка. И здесь открываем что? Запчасть цилиндра. А нам не для чего? О, понятно. Нужна шестерня. Ага. Шестерня. Шестерня. Слово такое необычно, непонятное. Ну, как понятно, шестерня. Но сложное Мне для произношения я. В первую очередь, мне. Потому что, ну, как бы, ну, извините. Извините, не, не, не надеюсь на осуждение. Не надеюсь на осуждение кого-то. А, наверное, сюда мне надо идти. Это дверь же, правильно, правильно. Все, я вот... Э, карта фабрики. О, карта мне нужна, кстати. Порох я взял. И что мне еще остается? Здесь остается изучить что-то. Механический боец, солдат версия 1.2.0. Взял труп взрослого мужчины, удалил сердце и вставил кадр. Успеш Успешная стимуляция мышц электрошоком. Мост мертв, поэтому он лишен разума. Ходит, повинуясь инстинкту за разрушение. А потом останавливается. Механический боец-солдат, версия так, прикрепил оголовье к черепу с электродов, считываются стабильные мозговые волны, первый эксперимент, бой с оборотнем разобран на части и съеден за три минуты, поражающая способности и убойная сила недостаточно, механический боец-солдат заменил нижнюю часть руки буром, недостаточной энергии для эффективной маневренности может взять живое тело. Ставил кадр реактор в грудь. Запас энергии гораздо больше. Второй эксперимент бой с оборотнем. Убил трех оборотней за одну минуту. Лу, хороший результат, но не прочный редактор. Отличается, если уничтожить реактор. Понял. Оп, шаблон, шестеренки. Все, понял, что здесь было. А, здесь, как раз-таки, вот та шестеренка, которая мне нужна была для. Мы сейчас, получается, куда сможем попасть? Мы сейчас сможем куда-то попасть сейчас? По-моему, где-то был сквозной проход к чему-то, да? Или нет? Не помню. Ну, ясно. Закрыть. Сейчас мы сюда установим, пока буду разбираться с этим бичом. Помойным, да? Ну, давай. Ты гонишь? Клаус. Ну, ясно, здесь только пистолет. А патронов-то совсем херма 13 патронов осталось, бич ну вот куда мне деться-то? Оу! Оу. Протянул насквозь, нет? Я понял А теперь Нормально? Че... Чи... Че как там это называется? Кристальное сердце. Я взял шестеренку, я взял. Шестеренка мне пригодится, конечно. А... Только напомните, пожалуйста, куда, в какую сторону. Мне надо было, по-моему, вот сюда, да? И здесь установить шестерню. Железная шестерня. А где? Карта, фото, фото, колесо с колодца, рукоятка большая стер... А, вот, большая шестеренка. Запитались, открылись и норм. Вроде бы даже хорошо. Резервный гения. Что? Ратор. Наладили производство на потоке. О, теперь можно. Такое разочарование. Я мечтал, что мы объединимся против этой сучары Миралды. Я очень, очень разочарован. Да тут везде эти демоны. Я куда-то бегу, даже не Она знаю куда. Она меня. Марс! Сделала своими детьми. Заперла нас в деревне. Мы прислуживали ей десятки лет. Ты хоть понимаешь, насколько это унизительно? О, понял. Нет, это я понял. Я не такой, как сестры. Я хочу лишь освободиться от этой суча. Мне она а не мне что надо сделать сейчас? Куда мне надо идти? Достаточно силы, чтобы уничтожить ее. Нет, это явно не сюда. Мне явно не сюда. Попробуем вот. налево сходить. Плоды вот. моих стараний. Вот тут мы еще не были. Сильные уничтожат слабых. Куда мне так надо идти? устроен наш мир. Зряд что раз я вот сейчас разбил какое-то говно? Итан. Um... понял я за я понял не я все тут я тут я тут я все понял ага наверх забираемся что же здесь да ты шо о со смысле а так что, можно было? Да куда? Подожди, нет А, они меня вдвоем тут, да, разобрали? Расписали, пацана. Так, подождите, давайте Попробуем вот так с вами Ага Патронов совсем хуймашенько Нормально, кстати, вот так вот хорошо Вплотную стрелять а, с дробовика Это прям балдежненько выглядит даже Даже выглядит приятнее, чем Чем все, что мы делаем а, Так, тут какая-то дверь И тут какая-то дверь, но вот эта дверь, короче, была Без кодовых замков А, ну я здесь был Все, я понял Возвращаемся наверх, у меня есть 28 патронов 28 патронов должно хватить на 28 врагов Если целиться куда-то и выстреливать Ваншотить их, если нет, то получается Куда меньше Врагов у меня получится уничтожить, но есть мины. Есть мины. С минами можно по... что-то поподелать даже, да. А, мина. Гасные снаряды, нет. А, вот мина выбрать. Установил. Я еще принес. Пойдет. Нормально. Ой, кошмар, какой кошмар Да, я еще попал под него прям Вот зачем мне эти э, деньги, деньги, да? Если я там все скупил Они мне на кой херны? Помните, пожалуйста Если если ублюдки, прыщавые, они вот здесь, они везде Так, понял а, мансануть не, не получилось, да? Та -да, да? Так, так, так, так, так, так Вот тут что-то мы сломали Вот там я видел дверь А, нет, это не дверь И это не дверь Так, разобраться бы, да? О, понял Разобраться бы, куда мне двигаться Со всеми этими моими умениями эм, Может быть сюда, блин Я не знаю, не знаю, не знаю Что за здесь это вот, за говно Сколько мне что-то возиться с этими драм драмоедами, но В всяком случае Будет куда Я понял Аптечка, да? А, все, можно блочить как бы И с помощью блока Блокировать вот это вот все дерьмо он лыбится. А по... Я понял, лысая голова. Лысая голова это горе в семье. Как не хотелось бы. Все заколупал. Заколупал. А, понять бы, да, куда выскочить? Понять бы, куда выйти? Может быть наверх вот сюда? Потому что что-то мне подсказывает, да, инстинкты какие-то. Чем выше забираешь, тем ближе. А, ну ясно, тут еще один бич присоединился ко мне Раз, два, три Три Сломал Дверь открыл Балдеж, балдеж, молодежь. Т так, троечка А, ну этот без кнопки Выключения Я бы хотел на нем кнопку выключения Но, к сожалению Или, к счастью, вот есть патроны для дробовика, вот как бы спасибо за это, понял, извините, нажимаем кнопку, тут какой-то лифт получается, да, спускается, ну лифт и добра, да, можно добра ждать только от лифта, так, э, если я правильно понимаю, если я правильно понимаю, э, вниз мне не нужно как бы, то я пойду просто по этой двери, порох э, в пороховнице, я, как всегда, клеймо народа мирного. Без патронов выгоняю в самые гуще событий. И начинается какая-то, блядь, ебейшее говно. Начинается. Вот что начинается. Если называть вещи своими именами. Что снова рвется на меня этот трилеголовый Куда мне? О, о, о, во во о. Где он? О, о, о, о, о, о, бля ты, какая же ты дерьмо-то, да, блять! тал твой рот, вот что я делал. Изучить. Может, отодвинем, побыстрее дверь откроем, да? Да, можно побыстрее все это. Кайф. Кайф, кайф, кайф. Нет, в принципе, без патронов можно играть, если никого не убивать. Вот. Как бы вывод прост, да, в этой игре. Можно делать абсолютно все, если никого не убивать. Так, все сектора запустили, кроме «Б», да. да, получается. Вот и Хайзенберг подъехал. Я расширил ассортимент услуг. Прошу, ознакомьтесь. Ой, спасибо тебе, родной. Спасибо Ух, огромное же. за расширение Белый ассортимента. Изучает. Это, блядь, слишком... слишком хорошо для нас. Конечно, тут нихера нет. Может быть... А, ну даже патронов нет. О, блин, я понял. Просто нахер ничего нет. А оружие все мы прокачали на фулку. Прож... Это же... Продавать... А, ну можно вот продать как бы вот это дерьмо, череп и дерьмо. Кристальное сердце, еще у меня четыре, да, получается? Запчасть-цилиндр. А, Что-то было прикреплено к ней, ценно-сочетаемое. Его тогда -то давайте не будем, человек. у да? Yes. Ну, а так в целом, как бы, мне кажется, для этой серии нам достаточно мне наше прохождение вот не этого не бреда, потому что у меня нахуй. уже заговорилось... Я уже заговоря... начинаю заговариваться, у меня уже язык заплетается и не приходит никакие идеи в голову, поэтому следует сделать огромнейший перерыв. А вам огромное спасибо за просмотр, дорогие друзья. Вы были на канале Йоба Гемы. С вами был, как всегда, я, ваш Сантьяго. Всем пока! -у -у. Hard to